Добрый день, я врач-фитлотерапевт Борис Качко, и сегодня вы узнаете, что рак это не приговор, а руководство к действию. Распространенность онкологические заболевания сегодня примерно 15-20% и фактически рак может постучаться, если не к вам лично, то в вашу семью точно. Бытует мнение среди пессимистов, что рак неизлечим, от него умирают, а люди давно перестали умирать от старости. Всегда найдется какая-либо болячка и при этом рак сегодня проще вылечить, чем хронический гастрит. Что такое рак? Рак отражает длительное снижение иммунитета, при котором от иммунной системы первично ускользнуло всего несколько десятков раковых клеток, и в то же время ежедневно иммунные клетки находили и уничтожали примерно по 300 злокачных апохолей. Фактически рак это не приговор, а предупреждение что-либо изменить в своем образе жизни, питании, отношении к окружающей среде и к себе лично. При этом факторы риска основных кардиологических заболеваний и рака практически идентичны. Если рак дает время что-либо изменить, то кардиологические заболевания выносят приговор быстро и безапелляционно. Можно ли вылечить рак на четвертой стадии? Да, даже казалось бы безнадежная четвертая стадия, а 5% выздоравливает. В то время как кардиологические заболевания это чаще всего путь в одну сторону. Теперь вы знаете, что такое рак, насколько он опасен для человека и что делать в случае, если вы заболели. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.